Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. И в сегодняшнем видео, друзья, нашел очень крутую тему, вот реально очень крутую. Досмотрите видео до конца, и вы поймете, про что я вам говорю. Есть вот такой вот сайт, называйте его как хотите. Он сейчас за простые действия, за регистрацию раздает 400 своих токенов, что будет равняться 15 долларов. Как она будет на самом деле, время покажет. Ну, эта информация уже разошлась, я не знаю, по всем телеграм-каналам, которые только есть в интернете. Все блогеры, все, короче, популяризируют данный сайт, набирают себе структуру, ну и так далее. Более подробно будет пост в моем телеграм-канале. Перейдите, почитайте и ознакомьтесь с проектом. Также телеграм-канале в официальном уже 34 тысячи участников и... Данный проект, говорят, что это от той самой администрации EtherConnect. По поводу EtherConnect, мой коллега-блогер, называется у него канал Цифровой Ковбой, давайте вот посмотрим, год назад был снят видеоролик, он здесь заработал тысячу долларов, представьте, тысячу долларов за 10 минут. Он также проходил там airdrop, получал данные токены, и когда был листинг на бирже, он с 50 долларов которые он потратил курс резко вот так вот вырос и он заработал получается с 50 долларов тысячу долларов давайте здесь маленький фрагмент сейчас включу мы послушаем полный обзор и вот смотрите я заработал тысячу долларов у меня знакомый заработал он зашел на тысяч долларов Снял 128 тысяч долларов. 128, то есть минус 10, и 118 тысяч долларов чистыми снял. Понимаете, какие есть возможности? Ну, я думаю, друзья, вы сами все услышали. И кому это все интересно, давайте пройдем сейчас регистрацию. И вся информация, когда будет листинг, контракт и все такое, будет в моем телеграм-канале. Кому это все интересно, данная тема подписывайтесь на мой телеграм и следите за новостями. Я, к примеру, подписан на очень много телеграм-каналов, слежу практически за всем и также слежу за новостями и пытаюсь вот такие вот классные штуки не пропускать. Итак, для регистрации нам нужно прописать свой name, далее электронную почту, страну, мобильный телефон, пароль, подтверждаем пароль. Разгадываем капчу и нажимаем кнопочку регистрация. После того, как вы заполнили все свои данные, нажали кнопочку зарегистрироваться, вам нужно будет подтвердить свою электронную почту. Нажимаете вот на синенькую кнопочку и ждете письма. Я лично ждал письма, ну может, минуточек пять. Не нервничаем, я раза три эту кнопку нажимал повторно, чтобы приходило мне письмо. И вот оно мне пришло, ждал я минут пять. И нажимаю здесь вот также на синенькую кнопочку подтвердите свой адрес электронной почты. Как видим, все получилось. Регистрацию я прошел. На балансе у меня вот 4000 токенов. Вот здесь вся информация для изучения. И вот здесь будет ваша партнерская ссылка. Копируйте, делитесь с друзьями, партнерами и будете зарабатывать еще здесь на партнерской программе. И через 14 дней, я так понимаю, будет листинг, что-то здесь будет происходить, ну и так далее. Информации, в общем, здесь для изучения очень-очень много. Как видим, здесь вот какие-то здесь реферал даты. И здесь вот Индия, Пакистан, Германия, Украина, Россия, Кипр. Ну, в общем, здесь очень много стран, вот, вот реально возьмите. Пройдите данный аэродроп и ждите информацию. На этом у меня все. Друзья, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я старался именно для вас, чтобы вы не пропустили вот такую возможность заработать денег. Всем вам желаю больших заработков в интернете. Всем вам хорошего дня. Всем желаю мира и всем пока.